Сейчас будет не да будет мне ой Ребята получу я сейчас вполне Короче разбила папин айфон я Мамочка пусть будет лучше это сон это не я И что сказать и что делать не знаю Какую отмазку придумать не понимаю Короче девочки мне полная при полная жо Что же я наделала что же это все? Короче, ищет по квартире его Лера, ты не видела? Кого? Кого? Мой телефон? Нет, был мой ответ Набери меня Только, не, это нет Что? Да не, папа, ничего, ничего Я говорю, набираю, а ответа нет Полный бред, тише Я слышу музыка играет Тише Это соседа в читает Читает? А я не слышу А я слышу Леру, я не дурак Это мой играет Вот точно так Ну все, сейчас будет полный дурак где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты играешь? Где же ты здесь? Где же ты? Где же ты? Твою мать, что это? Папа, это не я. Кто это? Я не хотела я. Лера, я повторяю, что это? Я не хотела. Лера, блин! Он лежал спать, это ты только не кричи. Я случайно села, а он возни трещины. Лера. Это просто жесть, в общем все. У меня эмоции, ну как так можно сесть? Короче все, могу сказать, что ты наказана. Короче все, твоим поступкам все доказано. Сказала сразу, папа извини, разбила твое случайно, ты меня прости, а ты вообще без совести. Дошла до крайности. Папуля, ну прости. Все довольно этих жалостей. Тупил. Ложи, давай, я смотрю. Ну протупил, давай. Да сколько же тупить можно? Да ладно, ты типа не тупишь. Давай, включай. Вот я не туплю, я ни одного раза не ошибаюсь. Да ладно, давай, все, поехали. Камера, съемка. А если бы я тебе реально разбила телефон. Реально телефон? То я бы тебя тут сразу буду забыл, и так. Да я шучу. Нет, ребят, конечно бы нет. Было бы все нормально. Взял себе прическу и Разбила, так разбила, а что ж ты сделаешь? Ну да, он реально все треснутый. А вот весь приколчик. Нет, нет, нет, почему он треснутый, ребятки? Мы его специально треснули. Мы его специально просто сделали. Вот такую вот штуку, которая полностью вся. Полностью, полностью вся. Папа. Все, у меня теперь новый iPhone. Ай. Папа, а. а теперь бери мне и делай прическу. Ну, как вам это видео, а? Это вторая часть наших отмазок, да? Если вы не видели первый, обязательно посмотрите отмазки. Папа и дочка читают рэп, а это вторая часть. Ну что, если вам понравилось это видео, что, конечно, делать? пальчики вверх. Пальчики вверх и обязательно, самое главное, поделитесь это видео со своими друзьями. Окей, а ребят, мы вас очень сильно любим. Смотрите все наши видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, да? Для чего? чтобы получать уведомления о наших новых видео. Обязательно это сделайте. На колокольчик, после кнопочки подписаться. На наш инстаграм мы проводим там часто трансляции. На наш мюзикл подписывайтесь. Вы там На... слушаете Да, мы там очень много. Каждый день мы делаем трансляции, снимаем комедийные ролики. Так что, ребятки, до следующего видео. До следующего. Рэпа. Пока!